Эй, hey, здорово, народ. На связи Тайпан. В общем, скачал президент. Президент восьмой скачал. Это где интер Уинтерс? Спасал свою дочку. И мы будем проходить дополнение тени розы. Тени и его дочки. Что там, где там что вообще будет происходить? Я без понятия. Нахуй, лучше ну ка Я и. И прохождение не смотрел нихуя. Ну, наха надо, я ждал, когда я буду сам приходить. И вот настал момент. Привет. Прости, что опоздала. Ничего, я вот на солнце греюсь. Ты хотел сказать мне что-то важное? Только надеюсь не про то, что Крис зовет меня вступить в свой отряд. Я уже сто раз сказала ему, чтоб он отстал. Я вижу, как он гоняет тебя и остальных охотничек Нет, спасибо. Речь не об этом. Вообще, речь о тебе. Да? Я волнуюсь за тебя. Как. Э, как дела в школе? Серьезно. Ты хотел поговорить со мной об этом? Девочки тебя до сих пор обижают. В смысле, считают меня чудовищем? Эй, хватит. Послушай, ты не чудовище. Чудовище. Ты сам знаешь. Поэтому я ни с кем не общаюсь в школе. Если они узнают, кто я... Ага. То есть тебе не с кем даже поговорить? Поговорить? О чем же? О том, что я не человек? Что я какое-то кошмарное существо? Нет. Как лучше? Если нет друзей, то я их не убью. Ты бы избавилась от способностей. Будь у тебя такой шанс. Я бы не думала ни секунды. Что ж, ладно, тогда я кое-что покажу тебе. Кое-что ты уже знаешь о том, что Миранда помешалась на мутаме цели и ставила эксперименты на живых людях. Вроде меня. Именно. Но ты не знаешь, что мы недавно нашли кое-какие данные ее опытов. Оказалось, она изобрела очищающий кристалл, удаляющий цели из тела. Очищающий кристалл? Если мы найдем такую штуку, то сможем ослабить или вообще отнять твои способности. Ты прикалываешься? Нет. Нет, но это лишь часть ее записей. Однако, кажется, я догадываюсь, где раздобыть недостающие данные. Круто. Давай искать, где они? А... Здесь. Что? Это часть Мегамицелия. Он поглощает и хранит воспоминания тех, кто умер рядом с ним. Включая Миранду и все, что она знала. Войди в его сознание, и ты, возможно, раскроешь загадку очищающего кристалла. Стой. В смысле, войди в его сознание? Ну, в общем, ты... Ты связана с ним. Это позволит тебе получить доступ к его знаниям. Это безумие. Так не может быть. Да, да. Да, Роза, но это не опасно. Представь себе, что ты типа гуляешь по чьим-то воспоминаниям. Думаешь, это сработает? Я предлагаю попробовать. Хуже не будет. Но она же способности получила, Что? почему она. Что я должна сделать? Ты.. Блин, я. Я не знаю. Может, настроиться на него? Вдруг получится. Ну ладно. Ладно. Попробую. С белый раза нахуй. Роза прямо очень странная. Скажи вам. Ведь... Ага. Ей будто постоянно что-то мерещится. Крипово. Не подходи к нам, да. чудовище, будто вообще ага. с ней Она дружить. У нее да, на руке да. что-то шевелится. Меня сейчас заткнитесь Закнитесь, что... Не нам, чудовище. чудовище. чудовище. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? что Все, еще здесь? Да, ты еще здесь. Пес, Год. Ты где, пес? Гав-гав. Стоп. -гав. Что-то не так. Что-то не так. Так. уф. Сейчас поиграемся с настройками Так. 20 при прицеливании двадцать пять. Ну, мне пойдет. Долго ждал, долго ждал, когда я начну прохождение вот этой ебаной мляха. Студия по исследованию Миранды Мегамицели сохраняет воспоминания людей, умерших в области его действий, поглощая их своим огромным сознанием. Кроме того, по, по опыту прошлых, блядь, прошлых контактов с плесенью, нам известно, что зараженные мутамицелием люди объединены в рода роде плесневую сеть. Отталкиваясь от этого, можно предложить... Предположить, что люди с сильной вза взаимосвязью с мегамицеллием могут контрактировать с воспоминаниями умерших, которые хранит мегамицели. Посредством дайна сети предположительно эту теорию можно испытать на лаборантом образце мегамицеля, который мы добыли 16 лет назад. Осталось ли найти недоподобного, у которого есть подтвержденная связь по лесенево. К сожалению, это проблематично. Правила нашей организации запрещает нам прямой контакт с людьми, зараженными мутамицелием. Ну, Этические причины этих ограниченных легко понять, но они сделали невозможным подтверждение данной теории. И это ужасно, ведь такую огромную пользу могла принести людям возможность сохранять и индексировать человеческое сознание. Это шанс сохранить и даже восстановить величайшие умы. Возможно, нам удастся как-то обойти это бюрократические препоны. Не люблю читать, нахуй. Стоп. Что? Я понял, мы, мы в замке. Я там помню да. в основном, что мы какую-то бабу должны услышать. И все, большие копыли. Так то, блядь. Можно я на тебя, да? Нет, не могу. Надеюсь, быстро, иначе я буду следующая. должна добыть этот кристалл. А смотря там по надписи, там нихуя. Стал, блядь, чё? Папу-то она своего здесь не может, наверно видеть, потому что когда проходили восьмую часть, там уже, блядь, кто-то шел пешком. Ну и всякие там энтузиасты, хуясты, там начали, блядь, с, -с, с фотом играть, блядь. Ну и нашли то, что там по фотке был ее отец. Так, ботинок. Чей? Не знаю. Какая гадость? Что это? Выпусти меня. Тут кто-то есть? Здесь опасно. Что? Почему? Держись, я попробую поискать ключ. Она, она все может как бы... Общаться... Как-то взаимствовать с людьми, блять, такое. Это же воспоминания. Дальше я не смотрел нихуя. Ну чё, давайте мне волыну и пойдём хуй. Это мое имя. Да, не моё. Чтобы создать предмет искусства, достаточно украсить труп зайчонка. Разложён... Разложение не помешает, примечание можно использовать грим и добавляет жизни. не документы нам нахуй не нужны. Я же их здесь читаю. Вот то Что? Ключ. Ты смотри, куда он уступаешь, бля. Эх, Это... да что еще за хрень? Э -э -э -э. А? что это было да я не видел ничего что это Нет. Черт. Я ее знаю, кажись Спасибо. Ж... Спасибо. я. Это чуть... а хуя себе. Ты же как... я... Не знаю, походу. Я подумал, из церкви, где... Кто ты вообще? Итон там. Что тут происходит? Надо уходить. Да подожди. Здесь слишком опасно. Стой! Подожди! Кто-то шумит у меня здесь, давай помогу помоги поднять, Эй, стой, куда ты идешь? Как все? Ага, сама садится. Что тут происходит? Эй, ты меня слышишь? У рубельника нет ручки? Так, я, я откуда пришел? Я, я, я пришел отсюда, да? М походу, да. Государства я нету. Блять, ты можешь бежать, бана в рот, блять. Кайна наковырялка долгая. Так, ни с нет. Ч ⁇ пиздец, Я... Это тупик? Да нет, это не тупик. Ты здесь был. Нет! Отвалите! Что за хрень? Да сучка, ты ебаная! А как ты прошел? как мне пройти? Что за хуйня, блядь? Бред, ебаный нах. Такой вылез, блядь, в этой узкой щели, нахуй. Чего я буду делать, блядь? где батя у него ползал. Что? Кто? Кто ты вообще? Ладно. Что там были за твари? Что здесь происходит? Как? Что это? Где я? Логично. Сначала мне нужно избавиться от этой мерзости. Здесь есть кристалл, убивающий плесень. Я должна найти его. Пока не найду, не уйду отсюда. Кто ты? М мой ангел-хранитель? Папа, может. А может, у тебя есть имя? Раз ты ангел, наверное. Гавриил, Михаил. Итан. Михаил, блядь. Ладно. Майкл. А Майкл. И что теперь? Так, да, ну сохранимся мы, чё? Лекарство. что Бедняжки. Это напоминает голос торговца герцога. и еще одну поймали. А, Ишь, какая бойкая! Лучше бы так бойка убегала. Тогда наша охота получилась бы гораздо более будоражащей. Отпусти! Отпусти! Остается лишь пожалеть, что нам попался столь хиленький зайчут. если бы тебе все же удалось сбежать то смогла бы взять этот очищающий кристалл кристалл кто это <Перемия> можно начинать охоту на нового зайченко посмотрим быстро ли она бегает найти ее привезти ко мне мне нужна малына. да, <largo> я не знаю, куда. А, а а бля! лавай, вай, лавай, лавай, лавай, ой ой что? Что теперь? Блядь. <свят> а Где взять его ебана? Серьезно? И где я возьму пистолет? Да давай, блядь, сразу нахуй автомат, базуку, блядь. Пулемет. Да базару нет, блядь. он вообще не чувствует нахуй. Так, надо убавить резкость, блядь. Ну все, у меня четыре патрона. И Куда я с ними нахуй сейчас? Дай хотя патроны, блядь. Ну ч нахуй? Интересно, а где мне теперь начина? Может, здесь вроде, да? Он ушел. Видимо, это кристалл. А нужны маски, бля. Надо найти эти маски, чтобы открыть ее. Да я понял, нахуй. Ну, я не хочу, у меня что, нету, да, ножика. Не хочу, блядь, стрелять в эти хуйни, чтобы открывать. У меня 4 патрона, блядь. Это типа что, до... До... до Димитреску, что ли, все это, что ли? О, дробовик. Ну, нужен ключ. О! Патроны. А здесь уже разбито, да? <сос> а здесь уже разбито стекло, как будто уже наебнули дочку ее. <сос> Ой! А чё такой шустрый-то нахуй? Ну вот, да, она ещё так ходит после этого пиздец долго. Что это? Полторез. Да я понял. Сюда. Лежи, а, пригодится. Если хочешь помочь, защити меня от этих парень. Что? Мне отбиваться самой? Класс. Нормально, подгон. Ну ничего. Итан, ради тебя тут всех разъебал. Что это, блядь? Бля, ну пиздец. Ядро? Ты про эту противную массу? Как же мне ее разбить? Мою силу? Я вообще-то хотела избавиться от нее. Ладно, пофиг. Но как? Что мне надо сделать? Что это? Форх. Mm. Что тебе надо? Ну, что ну так, так. Ой, блядь, маска эта, ебаная, чешется нахуй как сильно. Не, ну так тогда Я купил еще себе ве веб-камеру, масочку. Масочку, чтобы не торговать своим ебалом. Так, я могу использовать сочетание предметов. Трава плюс реагент. Порох плюс реагент. Ну. А, ну да. Потом, потом, потом. Что? Сколько у вас там будет? Говно. А, а я понял, уже патроны. Надо надо, надо, надо, надо, надо! Надо скорее валить. Ха -ха -ха -ха. Ну, зато увидели, как, как она может умереть. Да, блядь! Эх, <смех> а, Ше шесть патронов? Ксиз, блин. Ясно, Противники, блять, тут вот такие на... <Н dobbing> да нет у меня столько патронов, блядь. Вы ч ⁇ сука, прикалываете, что ли? все пиздец. А нахуй мне тут надо идти? Не дает двигаться это никакого смысла не увижу находиться ну надо блядь, надо ты идешь, сука, сюда, нет? Давай-давай-давай-давай, блядь! Нет уж, я здесь не пойду. А, поищу способ как-нибудь перебраться. там ты был и там я не понимаю это это прошлое или блять или это после потому что мы сейчас на крыше будем вот колбас с чем и что мне делать с этой штуковиной? Сила? Ладно. Во мне что-то меняется. Посмотрим. Может, сработает. Э, что, трава. Так, я нашла способ резко понизить стабильность сетями сети мутамице мутамицелия. Внедрив разрывающую силу, которую блокирую ату индуктор. Ну да. Именно они используются для связи. Плотные скопления плесни, известные как склероции, начинают распадаться на молекульном уровне им уничтожаются склероции формируются когда цели возникает о новом месте и они служат своего рода якорем или плацдармом. их часто связывают с участниками жидкой бездны являющие проводниками плесени если вызвать сбой в аутондукторе склероция без слова он начинает распадаться жидкая бездна связанная с этим склероцием. Также разрушается. Судя по всему, при стабилизации склероции просып... посылается Блять, б банный врут. Такие слова здесь я хуею, блядь. Ну давай! Пойдет, пойдет, молодец. Ха-ха, а может быть, а может быть, я понял. До того, как Итан сюда появился, здесь появился. И там здесь возможно, была уже роза я очистила вот это все хуйню а потом герцог такой нихуя ты супермен блять! а герцог только потом оп, ебать у меня ну, как бы он ты пойти нельзя придется ее уничтожить Кексак, ты понятно, наверное, почему все это знает. Я хуй знаю. Ну, это мое предположение, но Что, Роза? А че? Да что? Это ты где? Ну-ка. А -а -а. почему не выходит. Ну, не получается, значит, на них. Придется его... Ты куда пошел блядь? На пиздец, блядь! Сколько на... Ты ещё ползёшь, блядь, нихуя себе, блядь. Что у нас здесь большой магазин? Нормально? Так, использовали так вот Леми, Сейчас. Эти аутисты, блядь эти кисти, блядь. Ну-ка издалека можно? Так, нельзя, что ли? Я убил все, что ты любишь, наверное. Ты хватает, блядь, что у меня жизнь нету. Делать могу. Нормально. Че бана? То здесь? Ага. Я маленько заблудился, короче. А что здесь нету? Так здесь закрыто, я так понял, да? Ну да. тут шумело. Хупа не Наконец-то. So, так. Ну, мы же здесь можем все облутать, да ее <с billions of gold> замок все же. На секунду. У, -у, -у, -у, у Так, наверное, надо нам найти сохраняшку. Сохранится А где сохранится? Столовая Так, ну-ка Здесь нет, да? Так, здесь ее нету, сохраняшки Там столовая Мы сейчас столовую сходим, посмотрим если и там нету, ну бля, ну похуй, чего ж. Автосохранение. Автосохранением-то, наверное, было. Может быть. Отдыхай. Да все, я не думала, что все обернется вот этим. Нет, моя цель осталась прежней. Мне нужен этот кристалл. Спасибо. Дай мне оружие нахуй, нормальное, блядь. Ну, где сохраниться, ёбаный? Даже сохраняшки нету никакой. Я не помню, что здесь, а? Ну, да. ну давай сюда ну, я думаю на второй этаж нам еще одна Пока мы здесь поползаем. Так. Ну я это знаю, да. Что здесь безопасно. Вот Две сохраняшки нету, блядь. <свят> <свят> блядь, ну нахуя? А, ну здесь Герцог по оригиналу был. А что здесь надо использовать, ебано? Я абсолютно ничего не помню, я не помню, кто я. И как появился на свет. Я ничего не знаю, моя память изувечена, так что так-то, <соценно> лицо, которое я прячу под этой маской, все, что я чувствую, это холод, голод, желание видеть, наблюдать, как мучаются другие, видеть отчаяние в их глазах слышать их крики. Хри Станет моя следующая добыча, Прислужник исполнит мою волю. Он многоголик, но его пахнет мозгов. Он молочный гонщик, гонщий, он поймал всех этих зайчиков. Это герцог пиздел. Нет, базару нет. Я не открыл эту хуйню, потому что я не, так и не понял, какие открывать. А, а где асохраняшки там? Ой-ой-ой! Ага, вот она. Ну чё? <кười> <кười> на этом первая серия заканчивается. Тени, розы. Кто-то это там тут ее помогает. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Всем пока.